Итак, начнем с обзор платформ для интернета, С учетом того, что продукты Microsoft, SAP и других иностранных вендоров медленно, но уверенно покидают российский рынок, купить новые лицензии, продлить старые невозможно. Да и ладно, честно говоря, с ним. На самом деле Microsoft SharePoint он уже последние лет 5 терял рынок и все больше отдавал его в сторону других платформ, Поэтому мы сегодня в первую очередь будем рассматривать российские решения, которые не имеют санкционных рисков. Итак, их ну, на самом деле много. Попробуем посмотреть на каждое. Первое. InCommand – это платформа на базе LifeRay. Она полностью российская. Она находится в реестре российского ПО. И это, по сути, тоже своего рода готовый корпоративный портал, такой конструктор, который вы можете развернуть как, в облаке, так и на своих собственных серверах. И, собственно, он может быть доработан, да, то есть он с кодом, который, в общем-то, можно дорабатывать, развивать. И там есть большое количество возможностей по настройкам в том числе. Bitrix 24, ну, тут одна из самых распространенных платформ, кто-то ее любит, кто-то ее не любит. В общем, наверное, тот, кто не умеет ее готовить, ее не любит, тот, кто знает про нее все, наоборот, говорит, что это, конечно же, хорошо, и не надо ее бояться и ну, так к ней относиться, что ну, на безрыбье придется и битриксом пользоваться. Нет, это отличная платформа тоже. Собственная разработка. Примерно 30% крупных проектов происходит на собственной разработке, но эта доля снижается. А почему так, тоже расскажу чуть позже подробнее. Мирополис. Иногда я слышу, что эту платформу озвучивают как платформу для интернета. Вот я бы сказал, это не совсем корректно и правильно. Мирополис все-таки это H7 система, которая позволит вам управлять человеческим капиталом. Это много чего другого. То есть это и управление карьерой сотрудников, и, скажем, если вы хотите что-то типа корп университета сделать. Это и управление талантами и прочее, прочее но если мы говорим про классический интернет эти функции которые нам нужны будут там и те возможности которые нам дает интернет то мирополис это не совсем то мотивity тоже одна из систем которая позиционирует себя в первую очередь все-таки как система дистанционного обучения но в том числе и как платформа для интернета в принципе да но вот как обычно да то есть на мотеете можно сделать внутренний интернет это как бы неплохая история, но скажем сразу же, основной уклон платформы Мотивите все-таки в дистанционное обучение. И если вы в первую очередь хотите именно, вокруг этого строить свой интернет, хотя это ну, странно довольно-таки, то да, Мотивите, ок. То есть у нас же вот интернет это что такое в первую очередь? Там есть три модели развития. Корпоративная медиа, да, потом некое цифровое рабочее место и корпоративная социальная сеть. И, грубо говоря, вот СДО там нигде нет. Поэтому, ну, вокруг СДО строить интернет, ну, такая не самая лучшая идея. Следующий вариант – это дорогая редакция. Это такая надстройка, которую можно ставить на «Битрикс», или на SharePoint, но ну, SharePoint сейчас менее актуально, но в том числе вот на Битрикс, да, мы берем лицензии Bittrex и сверху туда прикручиваем настройку и получаем корпоративные медиа. Да, то есть есть такая платформа, благодаря вот этой штуке можно довольно-таки быстро на базе Bittrex получить корпоративные СМИ, корпоративные медиа для себя. То есть когда я это говорю, мы сразу же все вместе понимаем, что это значит основной уклон по функциональности будет в новостную ленту. Да, то есть, какая-то э, возможность таргетированно информировать сотрудников и получать обратную связь в виде лайков, комментариев. То есть, вот такая история. Но интернет же у нас намного шире по функциональности. Если мы хотим его полноценно развивать дальше, то этого нам, скорее всего, будет не хватать. Маловато. Далее решение от Rambler Mail.ru. Они тоже есть. Это крутые интернеты, но вот тут такие самые такие ключевых «но». Очень медленно они выходят на рынок, только для очень крупных компаний, это очень дорогие проекты в сравнении, то есть, грубо говоря, сделать портал на базе этих платформ, это будет там миллионов 30 рублей, а на битрикс там полтора, да, то есть, ну, разница несравнимая, поэтому мы о них говорим, мы знаем, что они есть, но проектов, в России крайне мало, и они очень дорогие. Поэтому, скорее всего, мы все-таки будем смотреть вот на эти первые три истории, InCommon, Bitrix, собственная разработка, и разберем более подробно плюсы и минусы каждого. Давайте двигаться дальше. Итак, собственная разработка. Ну, основной плюс – не нужно платить за лицензию, а лицензии стоят немало. Да, то есть для любых платформенных решений – лицензии будут стоить там, ну, на тысячи сотрудников миллиона рублей, то есть там порядок вот такой. Дальше, у нас нет ограничений платформа, да, вот часто говорят, а вот я тут битрик что-то там поменяю, у меня потом обновляться не будет, и вообще его кастомить сложно, и та, та та та та ну, в общем, это все не совсем правда, но, да, действительно, в собственной разработке, что хочу, то и врачу, программируйте как хотите, что хотите, что не делайте, но имейте в виду, что вам там придется программировать все. И не только там новости, которые вы видите, или личный кабинет сотрудника, который там будет, но и нефункциональные требования вам все придется тоже реализовывать. Это и авторизация, интеграция с другими системами, их нужно будет писать с нуля. Это и различные службы безопасности, этому нужно уделять огромное внимание. И вот этот пласт работ, когда вы его копнете и поймете, а сколько мне еще нужно на самом деле написать в интернете для того, чтобы он стал ну, по функциональности сопоставим с платформенным решением, вы поймете, что на это уйдут годы, это будет очень дорого, это потребует целая команда разработчиков, и это будет ну, точно не дешевле, а скорее всего столько же, даже если лицензии будут стоить, десятки миллионов рублей. То есть вот крупные компании они иногда смотрят в сторону индивидуальной разработки, у них есть свои разработчики, и говорят, там, нет, чем 10 миллионов потратить на лицензии, сейчас мы это вбухаем в разработку. Ну, в общем, я, честно говоря, хороших прям таких кейсов успешных видел мало. Поэтому, ну, это рискованная история. Ну и, конечно, мы становимся зависимы очень от команды. Команда ушла из компании, кто это потом будет поддерживать, кто это потом будет развивать, крайне непонятно и крайне сложно. Поэтому, ну, скажем, я, собственно, разработку рекомендую только в крайнем случае. Корпоративный порт, портал Naming Command, как я уже сказал, это конструктор, в котором вы можете вообще конфигурировать, каким образом будут выглядеть страницы, разделы, вы можете там настраивать бизнес-процессы и так далее. Классно, можно менять дизайн, можно развивать собственную функциональность какую-то, добавлять. Что же с ним не так? Первое, маленькое количество пока что внедрений, маленькая партнерская сеть и вендор небольшой. То есть, грубо говоря, когда вы к нему придете с какими-то новыми хотелками и пожеланиями, вы попадете в некую очередь, которую он будет ну, потихонечку обрабатывать. Поэтому, скажем, платформа – да, как замена SharePoint по функциональности, по смыслу – да. Но вот пока что начинающий вендор. Ну, сейчас таких будет, я думаю, что еще какое-то количество. Смотрите, не бойтесь в эту сторону, можно присматриваться. Ну и подобрались к самому вкусному – Bittrex 24. Платформа для быстрого старта, то есть действительно облачный коробочный продукт, ну как бы мы про облако сегодня говорить будем в меньшей степени, будем говорить в основном про коробку, в первую очередь, потому что нам нужно коробку под себя будет менять, я считаю, что все-таки облачный битрикс 24 это продукт для малых компаний, для малого бизнеса, который в первую очередь хочет себе все сразу там и CRM, и социальную сеть, и какие-то сервисы для сотрудников, и работа с документами все в одном. Галопом по Европам все по чуть-чуть, как бы, ну, вот пользуюсь в том виде, как есть, и удовлетворен тем, как предоставляет вендор. Ок, но это не наш вариант, мы покрупнее, нам нужно под себя, потому что у нас есть свой процесс у нас своя целевая аудитория. В общем, давайте разбираться. Значит, у Битрикса сравнительно невысокая стоимость лицензий, если сравнивать с SharePoint, тем же самым, да. Если сравнивать с какими-то другими вендорами, то там примерно все сопоставимо. В Bitrix есть большое количество функциональностей из коробки. Это да, но я не раз сталкивался при крупных внедрениях, когда мне говорили, слушайте, она а на самом деле от Bittrex а нужна только авторизация и вот тут еще профиль сотрудника. Все остальное мы будем писать свое. Нам вот это как там сделано не подходит. То есть будьте готовы к тому, что несмотря на то, что функциональности много, вы захотите по-другому. Дальше, конечно же, Битрикс благодаря этой готовой функциональности позволяет быстро запустить интранет. Есть готовые модули интеграции, бесплатное серверное ПО. То есть, когда вы знаете, что вот лицензия Битрикс будет стоить столько, то вы можете иметь в виду, что, скорее всего, каких-то дополнительных денежных затрат у вас не прирастет. Вот. Но, да, опять же, обилие функциональности привело к тому, что интерфейс перегружен он интуитивно непонятный. Иногда где-то что-то найти э, сложно. То есть вот я искренне говорю, сейчас заходишь в типовой битрикс, а там в основном меню 20 с лишним разделов. И есть еще подразделы. И если ты не прошел обучение, если ты с этим продуктом работаешь первый раз, то найти нужный раздел там ну, без поиска нереально. Вот. Поэтому мы, например, в проектах всегда работаем с навигацией, перерабатываем ее, Убираем все лишнее, настраиваем навигацию для пользователя, этому нужно уделять внимание. А совместная работа с документами реализована через облачные сервисы. Да, тут вот нужно аккуратнее. Чтобы совместно просматривать и редактировать документы, придется открывать доступ в интернет с портала. То есть тут вопрос информационной безопасности. Вендор очень активно развивает CRM-часть в портале и очень мало развивает историю, связанную с интернетом. А это, как я понимаю, какие-то сервисы для внутренних коммуникаций, сервисы для совместной работы. Вот этому уделяется малое внимание, и поэтому основные какие-то интересные решения вы, скорее всего, будете находить у партнеров, а не у самого вендора. Там как корпус университет оценка 360 и прочее, прочее, все такие штуки, там, не знаю, модули бронирования рабочих мест, все это есть в готовом виде, но не от вендора, а от партнеров. Вот. И еще один момент, на который обращу внимание, внедренцев много, компетентных мало, вендор всегда позиционирует, у нас там сети 10 там, тысяч партнеров, а по факту, реально, если копнуть, компании, у которых есть компетенции, реализации крупных вот таких проектов интернетов, их в России там штук 30, а если еще и в них внутри копнуть и разобраться, то останется, ну, таких реально хороших штук 15. А если прямо еще и конкурс провести, то вы увидите, что там их условно выбираете из трех. Вот. То есть будьте готовы, что вроде как партнеров много, но компетентных реально мало будет.